2 декабря в зале Института филологии и межкультурной коммуникации состоялся гала-концерт «Национальное достояние». Фестиваль народного творчества, можно сказать, стал уже неотъемлемой традицией Казанского федерального университета. Курс Молодежный студенческий конкурс у нас проводится шестой год. Я считаю, что оно с каждым годом становится качеством работ лучше и лучше. Вы сами можете убедиться. И, наверное, самое главное, что содержание этих работ с каждым годом более глубже отвечает тем требованиям, которые прописаны в положении конкурса. Это в действительности, вот если посмотрев на эти работы по декоративно прикладному искусству, по этому дизайну, мы можем с радостью ответить, что они отвечают именно народные творчества. творчество. Конкурсная программа, как и сама география фестиваля, очень обширна. Номинации начинаются со всеми привычно вокально-хорового исполнительства и заканчиваются дизайном, где юные дизайнеры демонстрируют нынешние тенденции моды с элементами этнического искусства. Вы знаете, я уже участвую третий год в этом фестивале, я учусь в этом институте, и так как фестиваль проходит на базе именно данного института, я ну, знаю о нем, знают здесь все об этом, и поэтому я участвую каждый год. Танец у нас основан на том, что девушка гуляет по лесу, ну, мы по костюму представляем дерево, у нас также есть речка. Вот, девочка, девушка гуляет по лесу, где там протекает рядом река. фестиваль традиционно участвует более 200 студентов и руководителей творческих коллективов крупнейших вузов Приволжского федерального округа. Но порой встречаются участники других округов, ведь все хотят показать достояние своих предков, их традицию, культуру и язык. Традиционная культура каждого народа уникальна и необъятна. Тысячелетиями складывается мировоззрение, жизненный уклад, нормы поведений, искусство и ремесла народа. Историческое время и повседневная жизнь отсеивают все, что противоречит экологическим климатическим условиям. Складу национального характера, здравому смыслу. В глубинах народного бытия рождались неписанные правила. формировали законы сохранения здоровья народа, продолжение рода его обращенность в будущее. Диана Шилова, Руслан Розаев, Универньюз.